Так, ну что, а, мы проходим теперь, обходим точнее непроходимую часть а, береговой линии через джунгли. Ну, блядь, пляж я расхвалил, ребятки, честно. Мусор, оказывается, вот куда весь выкидывают. То есть, прям в джунглях. Конечно, прямого. Что я могу сказать? Ой, блядь, как 10. Френ, Поймешь. А, ладно, сейчас будем искать. Ну что, ребятишки, в общем, мы с кнопочкой поднимаемся куда-то вверх. Куда хрен его знает. Ну, думаю, куда-нибудь выйдем. Подъем такой крутоватенький. Ну, потихонечку. Кто-то там у нас пробежал. То ли обезьяна, то ли хрен знает кто. Ладно, пойдемте дальше короче, девчонки и мальчишки а, спускаться вниз уже а, намного опаснее получается спуск крутой подъем, спуск и все-таки я решил осталось не так много доверху сейчас поднимемся кнопочка со мной Кнопа. она на ручках у меня так что она сама не поднимется здесь в общем идем дальше так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, в общем, попытался я перейти а, береговую линию, где были камни, но в итоге не смог, и пришлось мне а, лезть через джунгли, и обратно я пришел на тот пляж, а, где проходил. А, могу сразу сказать, занятия а, лазить через джунгли а, по тропинкам, которые были когда-то тайцами пробиты, а, довольно-таки изнурительный труд особенно рюкзак за плечами камера в руках кнопа тоже на руках потому что она бы не смогла подняться ну мне интересно еще раз говорю кому интересно тот меня поймет кто любит такие вещи также меня поймут что вот он чистый адреналин а где можно получить ну, страшновато честно скажу вам. в плане того что ну больше за кнопку переживал поэтому на руках ее нес, руки трясутся дыхание еще никак не могу восстановить сейчас только вот окунулся в заливе переживал за кнопку потому что варан мог выскочить в любой момент и кнопку утащить, поэтому немножечко у меня с собой ничего не было но в итоге пришел к первобытному мнению надо взять камень хотя бы как раньше люди защищались в первобытные времена нашел булыжник подходящий и уже вышел спокойно на оживленную часть можно так сказать в общем, вот она наша Паттайя. Не знаю, кому будет интересно данный формат видео, кому-то будет неинтересно. Если неинтересно, просто а, нажмите на крестик. Не хочу вас оскорблять, вы уже надоели мне. Просто нажмите на крестик и не смотрите больше меня никогда. Кому интересно, тот смотрит, а, приезжает, встречается со мной. Сейчас вот говорю... Послезавтра буду опять с ребятами встречаться с Томска, поеду к ним уже а, в амбассадор, сниму репортаж по амбассадору, в каком номере они расположились, и заодно там свои дела решу а, в районе амбассадора. Ну а мы сейчас немножко передохнем, перекурим О, и двинемся дальше. Ну, с острова, конечно, на Паттайю намного приятнее наблюдать, красивое, красивое побережье. Парусник катамаран Тайские лодочки рыбацкие Там вот тело на парашюте летает Ладно, ребятки, не буду утомлять вас Пойдем сейчас на следующий пляж а, Так, ну что, девчонки, мальчишки а, Таксисту я сказал меня привезти а, на тот пляж а, В итоге он меня не привез, а привез на другой пляж а, Здесь пляж ну, довольно-таки большой Песок а, белоснежный такой, ну то есть беленький-беленький Кнопа, иди сюда Иди ко мне, не бойся Пойдем Пойдем, кноп. иди сюда У нас, в принципе, еще осталось два или три пляжа, чтобы их отснять а, Ну, туда я уже навряд ли пойду На тот пляж Потому что не хочется потом возвращаться Пляж здесь длинный Много туристов Даже вне сезона а, Здесь а, на горе вот есть буда. Ну, ребят, честно, уже сегодня налазился по джунглям И вряд ли буду подниматься Так что сейчас идем на пляж И потом а, идем на пляж Тиен и Манки Бич Попробуем там посмотреть, а, что за пляжи ну, Хотя уже время, в принципе, все закрываются Потихонечку сворачиваются Поэтому нам надо будет тоже посмотреть а, жилье Остаться здесь, как говорится, с ночевкой Потому что хочу снять рассвет Но не знаю стоит мне оставаться не стоит потому что а, по закату а, у нас по-моему не получается заката нету у нас А небо все затянуло То есть, не знаю стоит оставаться не стоит сейчас посмотрим по времени если я успею до парома до последнего он по-моему в 7 часов вечера отходит то значит сегодня поеду домой если не успею то останусь и уже буду снимать утром рассвет и утром поеду домой так что ну и честно налазился сегодня от души прям так можно сказать и по джунглям на карачках и в горку и с горки и пришлось такси взять Хотя не планировал брать такси, думал пешком. Но в итоге получилось, что пришлось. Ладно, пойдемте дальше. В общем, вот такой вот, ребятки, пляж у нас. Камеру опять включила. Забыл нажать записи иду, что-то рассказываю. А в итоге понимаю, что только я шел просто с выключенной камерой. Ну, пляж, на самом деле, еще раз говорю, пляж хороший, интересный. А, ну, здесь уже прям стараются заточить все под китайцев. А, много очень а, рекламы вот этой вот, я не знаю, как там, чтобы китайцы их видели, читали, понимали, что им сюда именно пожрать надо прийти. Поэтому мы китайцы, еще раз говорю, захватывают потихонечку не только Таиланд, ну, и Вьетнам, и Камбоджию. А, камеры стоят на персах, так что кто приезжает, кто уезжает, вас отслеживают. Не думайте, что вы приехали незаметно. Ну, опа, пойдем. И никто вас не знает, что вы здесь. Все не знают. А, здесь у нас находится травпункт, а, даже на русском написано. Да. Нопа. В общем, народ сейчас потихонечку движется на паром. Ну а мы сейчас немножко поднимаем пляж и пойдем уже обратно. Да, здесь, в общем, надо тоже быть аккуратным. Здесь даже по пирсу, поэтому шумахеры гоняют. Вот он, наш новый король. Ну не наш, точнее, а тайский король, который светил на престол. В общем, здесь какая-то служба. Ну, я говорю, а, травпункт. Если вы получили травму, то любую травму вы обращаетесь именно сюда. Не надо там искать а, каких-то лекарей местных, не местных, своих, не своих. Тем более, если у вас страховка есть, лучше обратиться непосредственно в травпункт, чтобы вам оказали первую медицинскую помощь. Но ни в коем случае не повторяйте то, что я делаю на видео. А я делаю все это на свой страх и риск, без всякой страховки. Поэтому за мной повторять такие похождения по джунглям не рекомендуется. Это опасно для вашей жизни, в том числе. Не только для здоровья, но и для жизни опасно. В общем, мы с вами один пляжик все-таки пропустили. Это где у нас стоят паромы, катера там. В общем, до него мы все-таки не добрались. Не смогли. То есть нас таксист не довез почему-то. Он решил сюда привезти и все. И высадил меня здесь. Вот такие аттракционы на бананах. Пикает. Сейчас он их куртанет. Перед берегом. Все, они оба. Давай. Оба, все, повернул. опрокинул.